Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Сегодня у нас на обзоре самый новый, самый мощный инвестиционный проект под названием «Инвесткоин», который стартовал сегодня. Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте «Инвесткоин» 1000 рублей каждый день и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Сегодня я буду инвестировать в новый проект InvestCoin 20 тысяч рублей. И уже через минуту я смогу вывести свою первую прибыль. Тем самым я проверю проект на платежеспособность. Итак, давайте все по порядку. В проекте InvestCoin мы можем легко и просто зарабатывать от 200% до 900% прибыли. И каждую минуту мы можем выводить свою прибыль на любую платежную систему. Ну и давайте, друзья, приступим к разбору проекта. Разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями и разберем партнерскую программу, где мы можем зарабатывать без вложений, либо иметь дополнительный доход. В проекте InvestCoin мы можем заработать до 900% за 70 часов, начисление прибыли от 1 минуты до 10 минут. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете инвестировать 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 180 тысяч рублей. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании, статистика компании InvestCoin. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 716 человек. Проинвестировано более 300 тысяч рублей и выплачено более 30 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров.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 Ну вот, друзья, мой первый депозит на двадцать тысяч рублей успешно создан. Сейчас я дождусь, когда пройдет одна минута, и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, прошло ровно одна минута, я уже заработала 42 рубля, ну а сейчас давайте проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю PR, сумма для выплаты 42 рубля. Статус у моей заявки ⁇ успешно. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Как вы видите, деньги мне поступили, плюс 41 рубль 60 копеек. Выплата с проекта InvestCoin. друзья, проект платит.